Хочу вам представить автомобиль «Москвич» 2140, 1987 года, цвет таврия, в оригинале, с пробегом 15600 километров. Автомобиль отполирован, заменены колеса на новые. Вот, осмотрим немножко автомобиль. Визуально, как он выглядит. Потом запустим двигатель. Посмотрим салон. Очень красивый цвет. Отличное состояние. Вот так он выглядит наружу. Сейчас посмотрим внутри. Цвет салона красный темно-красный такой на бордовый вот карты красненькие салончик вот в таком состоянии сейчас багажник заодно посмотрим запаска Цвет с краской заводской табрия. Вот он. Сейчас посмотрим внутри автомобиль. Радиоприемник. Сиденье. Дометр пятнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть километров. Сейчас заведем, посмотрим. Температуру давления. Вот при температуре 80 градусов сейчас откроем капот посмотрим под капотом а, да, сейчас еще документы есть сервисная книжка это на радиоприемник были на это сервисная книжка, автомобиль проданы 4 апреля 1987 года, номер кузова, номер шасси, номер двигателя, и вот здесь еще отметка о продаже 4 апреля 1987 года. Это сервисная книжка на автомобиль. Сейчас посмотрим еще под капотом Как он выглядит так, Заводская шумка Новый аккумулятор Вакуумный усилитель тормозов Табличка, бачок, провода, видно по выпускному коллектору и по защите коллектора. Что только краска обгорела недавно. И пробег больше всего, что он родной. Как бы здесь все четко, все красиво. Пробочка вот такая. В принципе, вот такой москвич я нашел под харьковом. Сейчас он. Следующее видео сейчас проедем, посмотрим, как он едет на ходу. На ходу просто такое впечатление, что он вообще только как завода вышел. Отверт, тяга, включение передач, тормоза, подвеска отрабатывает. Это вообще вроде как и не ездил машина эта. Ну сейчас проедем, сейчас проедем. Вот Маленький видео общий обзор, а следующее видео будет автомобиль будет в движении. Я вам покажу, как он едет. Спасибо за внимание. Подписываемся на канал, смотрим, ставим лайки. Трогаемся Едем на автомобиле Разгон Первая, вторая Третья Четвертая Видим 60 по городу Это просто вот Видишь на автомобиле такое ощущение, что он новый. Подвеска отрабатывает. Ну просто вот коробка включается тугенька. Без никакого люфта. Тормоза идеальные. На педали наступила, она уже 80. Приступаем, притормаживаем Вот, третья передача Включается четко, без лишних Езжу и получаю удовольствие на этом автомобиле, честное слово Как будто новый совершенно автомобиль все работает. Комфортно. Вообще. Ну, вот такой маленький тест-драйв. Заканчиваем на этом автомобиле. Всего на все. Всем всего хорошего. Удачи благополучия. Ставим лайк. Подписываемся на канал.